Мосгортранс отмечает годовщину сервиса «По пути». По замыслу — это маршрутки по требованию. Вы приезжаете на конечную станцию метро, открываете приложение «Московский транспорт», заказываете автобус и за 51 рубль уезжаете в нужную вам точку Новой Москвы. Сервис «По пути» работает в пяти поселениях Новомосковского округа и наполовину похож на такси, потому что одна из двух точек маршрута — фиксированная. Начинаться или заканчиваться он должен у метро Прокшена, станции Щербинга или платформы Силикатная второго диаметра. А вот противоположный пункт выбирайте любым — в пределах правил дорожного движения. Поэтому система знает примерно 300 остановочных пунктов, из которых треть — виртуальные, то есть без павильонов. Заказав автобус в приложении, пассажир видит примерное время ожидания до получаса и точное место посадки в пределах 800 метров от желаемого. Заходя в машину, нужно отсканировать QR-код, чтобы с привязанной банковской картой списались деньги. Рады мы. Это единственный транспорт, по сути дела, который вот отсюда можно уехать. Единственное. Ну, еще есть маршрутки ходят, но они как-то не очень. А так очень удобно отсканировал. Мы с жену ездим, она у нее программа. Она меня туда добавляет. Все нормально. Я даже не сканирую, сел и сегодня. Полусотни желтых микроавтобусов Mercedes-Sprinter, доработанных Нижегородским ателье Луидор, за год перевезли 520 тысяч пассажиров. В 16 местном салоне непривычные для маршрутки ремни безопасности, индивидуальные usb розетки и светильники. Есть даже багажное отделение. За год работы мы проехали 4,5 миллиона километров. К счастью, не было дорожно-транспортных происшествий, серьезных поломок. Все обязательства по сервису, по поставке запасных частей наши партнеры исполняют. Мы не ощущаем проблем с обслуживанием. Поэтому каких-то резких изменений в плане использования этой техники не предполагается. Естественно, по мере ее исчерпания срока полезного использования мы будем ее постепенно менять. Но заранее ничего такого экстренного с санкциями делать не планируем. Весь парк отработает весь свой срок жизненного цикла. Импортозамещение Мосгортранс начал с программного обеспечения – 15 мая сервис не без сбоев, но перешел на российский софт, защищенный от кибератак и основанный на российских картах. Следующий этап — расширение зоны покрытия. До конца года сервис заработает в Сколкове, куда откомандированы 5 автобусов, причем один из них вскоре будет электрическим. Мосгортранс нашел применение новой Газели ИНН, которые уже работают в Нижнем Новгороде. Конечно, нам бы очень хотелось использовать и отечественный подвижной состав, вот будем тестировать «Газель Электро» в этом году. Другие производители, я знаю, тоже имеют намерение автобусы такого класса производить, а нам это очень интересно. Мы готовы закупать автобусы и приобретать их на условиях контракта жизненного цикла с последующим сервисом, как мы это делаем по автобусам большого класса. Ждем от э, нашей автомобильной промышленности новых э, современных образцов. Добавим, что в сентябре в набережных Челнах начали тестировать аналогичную службу «Челнок». Но там на линию встанут 10 восьмиместных китайских автобусов «Джак Санрей». Следом, вероятно, будет Московская область с сервисом «Нам по пути». До конца года его обещают запустить в Красногорске.